Так, друзья, ну что, мы наконец-то доехали до Сергея Юрьевича Полонского. Скажу вам большое спасибо за то, что мы вместе смогли организовать это интервью. Вы помните, я в инстаграме выложил пост, где сказал, ребят, давайте попросим Полонского, чтобы он дал нам интервью. И он мне ответил, что нужно сделать тысячу комментариев под его постом. И всего за два часа мы это сделали. Надо понять, в общем, кто он на самом деле такой. Это действительно какой-то безумный предприниматель Вообще без каких-то границ Сейчас он избирается в президенты он Был одним из богатейших людей в России Очень, короче, очень интересный человек Я думаю, что вам нужно, всем, кто хочет как-то развиваться Нужно впитывать и слушать вот каждое слово Обязательно досмотрите это видео до конца В конце мы кое-что разыграем и сделаем это теперь традицией. Будет супер крутое интервью, я в этом уверен. Не переключайтесь. Поверишь, я только вчера думал, да. Мне, мне Где этот сказал? парень со свитерами? Да, мне уже сказал, я, я думаю, как я хочу вот этот олень. Так, давайте подарочки, я очень люблю. Так. Теперь у меня есть варенки, свитер с оленями, понимаешь? Да, да и все российского все, производства, все наше. Я, я к зиме подготовился. Это идеально. Я в последнее время увлекся рэпом. Пишу стихи, сам пишу песни. Так, друзья. Он пишет с нуля свою историю и историю своего государства, как будто прилетел с другой планеты, из другого царства. И это не Солженицы, не Гиммлер, не Бродский, это Сергей Юрьевич Полонский. Мы ускоряемся, ускоряемся и летим звездом других планет сквозь мрак и тьму космических небес. Вперед, друзья! А где купили свитер? Да. Короче, друзья, все вы знаете Сергея. Четыре с половиной миллиарда баксов оценка стоимость компании на 2008 год. Ты начал строить башню Федерация, Москва Сити. Жил в Камбодже несколько лет. Потом там были вопросы с властью. Потом ты приехал, ну как так как сказать прилетел вынужденно прилетел как, обратно как в Россию как национальное достояние меня доставили спецрейсом сюда, а, потому что правительство пришло к выводу, что в России какие-то проблемы с экономикой а, это первое, второе, так сказать, как-то все очень довольно-таки грустно. И поскольку, сказать, я довольно-таки веселый человек, да, так сказать, вот они пришли к выводу. Более того, у меня есть информация, что Россия обещала Камбодже 20 миллиардов долларов инвестиций за то, чтобы, так сказать, меня, вот, собственно говоря, вернуть в Российскую Федерацию. поэтому 20, а, миллиардов, да, 20 миллиардов долларов инвестиций. На сколько? А, там, ну, на, на 10 лет программа там у них была, да. И вот, собственно говоря, сказать, вот произошел такой культурный обмен, да, 20 миллиардов то на. Или в 20, 20 да. миллиардов. Да. А, вот. Ну, может быть, не во все 20, но ну, в 50% от 20, наверное. А, поэтому, так сказать, у меня очень большая, безусловно, миссия. Супер. А ты себя сейчас вот кем считаешь? Предприниматель или политик или оппозиционер или кто ты, вот. Как ты себя характеризуешь? А, я сейчас веду одновременно сразу а, три истории. Значит, первое, мы занимаемся сейчас тем, что, пока я был в командировке, часть активов была украдена. Вот этих 4,5 миллиардов. Да. Поэтому мы занимаемся их возвратом. И в данном случае я позиционер конечно, безусловно. Значит, второе, мы занимаемся AR. Это такое соединение будет топовый проект, прорывной. Соединение виртуальности с реальностью. Мы создаем фактически новую социальную сферу. Такой проект, ну скажем так, он класса, он мирового класса, да, и в этом плане, ну, наверное, я не то, чтобы даже предприниматель, а такой предприниматель-визионер, да, то есть мы создаем то, чего еще пока нет на данный момент времени. Третье, мы прорабатываем вопрос, скажем так, у меня, у нас есть идея, да, у меня есть идея и желание построить новый город, абсолютно новый город. Не просто город, да, а город-город. Потому что реновация Москвы или Петербурга, или старых городов – это такие довольно-таки невозможные проекты. Потому что сегодня новые технологии. Сегодня а, в городах не должно быть пробок. не Должны быть только электромобили там, да, и все они должны быть все равно под землей. Не должно быть магазинов, потому что должна быть доставка напрямую. Значит, у тебя в квартиру ты нажал «Кока-кола», щик у тебя все, пневмодоставка, там, значит, у тебя кока-кола. Тебе не нужен даже холодильник, понимаешь, да, не нужна э, кухню, да. Ну, только кухня, если у тебя там жена хочет приготовить, да. Э, то есть, фактически, такие совершенно новые технологии, да. Вот э, старые города, у них очень большая стоимость содержания. То есть, если на самом деле ты посчитаешь, что люди в пробках проводят там 3-4 часа. А что такое каждый 4? День. Да, каждый день 4 часа. То есть, к 8 часам, получается, добавляется 4 часа. То есть это уже 30% энергии да, съедается в никуда. По масштабу задачи он на, на 1 триллион долларов. Да, то есть вот, ну, потому что иначе в ну, 20 миллиардов вложено, так сказать, ну, надо, надо, отбивать. надо отбивать деньги. Значит, а, и а, это, это, это, безусловно, вдохновляет. Да. Ну и, безусловно, так сказать, то, то, чем мы еще занимаемся сейчас, да, это президентская кампания. И я вот всех спрашиваю, все говорят, это да все очень про, нам нужно развитие. Вот Ничего нам больше не надо. Дальше Разница. по оборонке нам нет смысла да. никуда. А что такое развитие? Да? А развитие это как раз и есть девелопмент. То есть у меня есть занимаешь. профессия. Да, совершенно. То есть Представьте, скажем, ты такой, значит, садишься в самолет, и тебе вдруг, значит, там объявляют по громко говорителю: сегодня у нас за штурвалом Жириновский. Шел! Я двигается! Он ни хрена не имеет лицензии, и вообще ни разу не летал, но он классный чувак, и профессия у него политик. Ты такой, ну ладно. Да, но вы не переживайте, с ним рядом второй пилот, Зюганов, он тоже ни хрена летать, правда, не умеет. Ну, он 25 лет, такие, так сказать, байки, там истории расскажет. Ты такой, ну ладно, что, полечу, собственно говоря, ну, что бы не слетать, да? Ну, то есть, ты так, в трезвом месте, здравом рассудке, я не думаю, что кто-то останется в самолете. Вот а, ты, насколько я понимаю, да, как раз ты на позитиве, ты вперед, ты, вот, так сказать, вот за всех, да? Ну, то, то есть у тебя и то больше, так сказать, взглядов в будущее, чем у э, конкурентов, у наших э, других кандидатов. Поэтому, к сожалению, к сожалению, да, э, как бы это ни было если Россия, а у России нет выбора, должно быть развитие, она должна, так сказать, выбирать, э, вот, собственно говоря, тех, кто за всех. Да, так что выбирайте меня, я за всех. А я с то есть, ну, я хочу перевернуть мир, да? я хочу сделать так, чтобы не было границ, чтобы не было государств, чтобы не было президентов, чтобы не было полицейских. Это бред. Какие полицейские, какие преступления, блин. То есть, вот на самом деле, если посмотреть, сколько у нас в стране людей, которые выполняют какую-то функцию, ничего не создавая, то это, это, это ужас. Бухгалтера, охранников миллион человек. Да? Людей, которые, значит, из в тюрьмах сидят миллион человек, да, и их еще охраняет 300 тысяч человек, ты понимаешь, да? Я понимаю убийцы, да, нет вопросов, но остальным, ну, ребят, ну, слушайте, ну, понимаете, выдайте вот телефон, да? да, напиши сюда, значит, программу. Значит, так, ты должен быть в 9 часов дома, в 10 утра, ты, ты можешь выйти из дома, тебе в любой момент могут позвонить, там, сказать, ты должен сказать, здравствуйте, товарищ оператор, вот я здесь, да? Mm -hmm. Все. Ну зачем людей, которые там украли э, килограмм колбасы, а я видел таких людей, бутылку, банку кофе, блин, сажать э, в тюрьму и тратить на них по 150 тысяч в месяц, ты понимаешь, ну это же безумие. То есть это, это Левиафан, который 150 сам себе... 150 тратить? тысяч содержит... Ну конечно. Ты серьезно? Ты знаешь, сколько бюджет в СИНа? 320 миллиардов. 320 миллиардов рублей. Вот столько же, сколько весь бюджет на здравоохранение Российской Федерации. А сколько бюджет на.. Подожди, содержание всех тюрьм, да? 320 миллиардов. 320 миллиардов. Да. Вот ты 320 миллиардов, да. Значит, все очень просто. У нас миллион человек. 320 миллиардов. Значит, на человека получается 320 тысяч на одного заключенного. В год. Да. По 30 тысяч в месяц. Нормальная Ты, такая ну, зарплата. В регионах... Да, 30 тысяч. В регионах... 30 тысяч это, смотри, это только прямые расходы, да? да. А там дальше у тебя еще идут расходы на судебные, э, э, ну и так далее, да. То да. есть там, там набирается. Там действительно 150 тысяч это у нас было, да, а в среднем по 30 тысяч. То есть 30 да. тысяч – это гарантировано. На тебя тратили, как на пятерых заключенных. Меня возило 8 человек охрана. Какой 8? 11 собака. Я говорю, ребята, я говорю, слушайте, я что-то не понял. Вы не перепутали ничего вообще? Вы меня в чем обвиняете? Террористов возят по 2 человека, а меня 11 человек. Не, на самом деле национальное достояние, понимаешь? Ну, это, должно... Самолюбие – твою грязь. Ну, <смех> <смех>, нет, смотри, я ко всему к этому, конечно, отношусь, скажем так, с юмором, да. А, я, но этот вопрос я, безусловно, не оставлю. Я, более того, есть, знаешь, такая история, если ты хочешь узнать, что из себя представляет страна, окажись в тюрьме. <смех> вот все остальное, что ты видишь, да, ты, ты можешь думать, что это так, но пока ты не оказался вот... вот вот там вот, да, вот, там пересекаются абсолютно все системы, абсолютно все люди, то есть ты там видишь, знаешь, есть такое понятие, значит, что вот страх — это 100, по 100-бальной системе, страха, смерть — это 100 баллов, а попасть в тюрьму — это 67 баллов, угу. и вот мы же люди, да, мы чем мы отличаемся от животных, да, у нас есть эмоции. А вот там, собственно говоря, собираются такое количество эмоций, там вопрос жизни и смерти, ты пойми правильно, да, вот, и ты видишь всех справедливости и несправедливости, а с учетом, что у нас реально 50% дел, ну вот просто вот, ну это вот даже не хочу обсуждать, заказные там и так далее, да, то есть ты видишь все человеческие переживания, всю человеческую боль, да, то есть это такая мощнейшая энергия, которая... Она, ну вот, ну недаром говорят, что революции всегда начинают люди, которые сидели в тюрьме, да, там и так далее, да? то есть вообще, собственно говоря, это такой целый, целый такой энергетический пласт. И, конечно, безусловно, оказаться в таком путешествии, но, ну, скажем так, если ты художник, писатель, да, или человек, который хочет изменить мир, то, конечно, безусловно там надо побывать, да, чтобы это понять, чтобы это увидеть, чтобы понять, что а, все, все, ты должен видеть всю картину мира, надо понимаешь, побывать, да, надо побывать в тюрьме. Да. чтобы увидеть картину мира. Да. Но я... Но, смотрите, а на, на стойте, это Меся, да... Месяц или неделя? У меня такая даже есть история, С знаешь, стороны. поскольку а, вот приходит человек, получает лицензию на бизнес, uh -huh. да? Значит, а, прежде чем выдавать ему лицензию, И да? Показать тюрьму? Его на месяц сажать в тюрьму? Вот он выходит оттуда. Если он после этого готов заниматься бизнесом, то нет проблем, так сказать, потом зачтется в любом случае да. этот месяц. То Почему? То есть, в принципе, и писателям тоже надо туда сразу. Да? Пис писателям однозначно, значит, художникам однозначно там, и так далее. Чиновникам однозначно туда надо сразу, да, прежде чем становиться чиновником. Я там тоже, когда, чтобы они понимали, куда отправлять. Диплом Госдумы однозначно надо, да. Судьям надо там побывать однозначно месяц, причем я где-то читал в какой-то стране, действительно, судьи, прежде чем дать лицензию судьи, на месяц сажают в тюрьму. Вот, ну, в, в цивилизованной где-то в Европе ты я. Ты ну, бы у нас такое добавил, если бы ты президентом стал? А, ну, я первый, я бы уволил всех судей. Значит, второе, я бы перевел бы 80 судебных решений в сферу а, искусственного интеллекта, чтобы компьютер решал, потому что mm -hmm. и тогда, поверь мне, а, вот, а, через искусственный интеллект невозможно будет пройти а, заказному уголовному делу, которое там ну, не, не соблюдены формальности mm -hmm. там, и так далее, да? Что касается, ну вот, скажем так, ну на неделю, на неделю я бы точно издал бы указ, что каждый полицейский, который пришел работать в полицию, каждый судья, каждый следователь неделю должен просидеть в тюрьме. Причем не просто неделю, знаешь, а через неделю еще приходит человек, говорит, здравствуйте, берет два зарика, кидает, если выпадает 12, он выходит, а если не выпадает, то следит еще неделю. Понимаешь, да? Потому что... Ты, тебя, ты же не знаешь, сколько, то есть вот еще эта вот система неопределенности, понимаешь, да, mm -hmm. то есть ты совершенно по-другому там учишься работать со, со временем, да, ты совершенно по-другому там выстраиваешь как бы свое взаимоотношение с миром, да, то есть это и на самом деле очень большое количество людей, большое количество людей, которые благодарны, что оказались, значит, там в СИЗО и в тюрьму, ты не поверишь, серьезно? А ты? Ну, скажем так, конечно, я бы набил бы морду нескольким людям, которые причастны к тому, что я там оказался. Вот. А кому? Я воздержусь, ладно, хорошо. Ну, Знаешь, да. у меня вчера был один человек, знакомый, который мы вместе сидели, вот у нас есть такая компания, тех, кто сидит в, сидел в Кремлевском централе. То есть, да, у нас ну, все в Кремлевском централе, у всех высшее образование, то есть мы можем реально построить это новую планету. Элитная, да, это элитное, это элитное местечко. Значит, да. там, э, у то есть там не для всех, нет, а, всех нет, не будет? Нет, нет, нет, нет, конечно. Поплата большая. Да, то, ну, то есть, если вы даже там украли миллиард, но у вас нет высшего образования, вы то не попадете, да? Вот важный вопрос. Три главных события, которые изменили твою жизнь. Но первое главное событие, наверное, это то, что я пошел в армию. А, то есть, причем, значит, пошел, да? То есть я пришел в военкомат и говорю, вы знаете, я не пойду в армию, значит, если вы меня не призовете в ВДВ, а, значит, и водителем. То есть я хотел почему-то, так сказать, на машину там, и в ВДВ. Он вот. говорит, старик, но у тебя... Мечты да, но у тебя же, говорит, это плоскостопие. Какой-то там степени. То что? Я говорю: нет, вот смотрите, либо так, либо я точно не приду к вам в армию. Они говорят, ну ладно, когда, ну, в общем, меня призвали в армию, там, хотя все удивлялись, и я спокойно бегал, 10-20. Ты 40, хотел в армию. Да, 40 километров. Да, я, ну, то есть в то время уже можно было спокойно не идти, то есть абсолютно точно. Значит, и а, вот я оказался в Цхенвале а, в 1991 году, когда там был первый военный конфликт, значит, там в Кутаиси, там, ну и так далее. То есть, такая очень. Серьезная школа, собственно говоря. Второй, наверное. Ты там в... с оружием ходил, да, да, боевые да, действия. Да. Да, в тебя меня, стреляли? У, у меня значит, вся машина была обвешена бронежилетами. Так без иллюзий, там два противогаза, бронежилеты, автоматы, гранатометы. Это, это, И ты был водителем сами, этой машины. А, я был, как бы сказать, не совсем водителем, скажем так. Я был руководителем, да, а, значит, всего автопарка, всех выездов, там, в общем, всех. Там Короче, ты там стал кв Квази-спецоперации, квазис да. Ты там уже стал а, я, я про это могу рассказывать до утра, поэтому Нет, я... Это очень, кстати, интересно. Но ты, расскажи, в тебя стреляли? Да, конечно. А прям так, чтобы вот очень вот прям, Вот прям вот очень близко. А попали в вот вот прям... куда-то? не попали, Нет? слава Нет? богу, значит, есть, Очень-очень близко, да. А ты стрелял в кого-то? И поэтому... Ну, да, конечно, приходилось. Но не могу... Смотри, результат не могу сказать. да, Не могу Но попал точно в кого-то? Не могу сказать результат. Не, можешь, что, не помнишь, а, потому что... Или... Нет, ну, потому что невозможно проверить. Да. А... Подожди, вот здесь, расскажи, ты пришел из армии, вернулся. Да, я пришел из армии, Расскажи говоря, твои вот чувства. Ты, ты, ну, типа, это хорошо, что ты пошел, или ты думал, лучше бы я туда не ходил? Смотри, а, месяца три, наверное, мне казалось, что, что это ну, зря потраченное время. А вот потом, так сказать, я понял, что не совсем зря потраченное время, но лучше, безусловно, да, сделать так, чтобы не было ни войн, ни конфликтов, ничего. Да, а все-таки, э, вот что ты сейчас посоветуешь э, молодым парням, угу. которые стоят вот перед выбором идти или не идти в армию? Это надо или нет? Это важно или нет? Вот на, насколько в твоей жизни, вот через твой опыт, насколько на тебя это оказало влияние? То, что сегодня армия принципиально изменилась, а и уровень, и класс, и подготовка, и все остальное. С моей точки зрения, сегодня и год, во-первых, да? Ну, безусловно. Хорошо, надо идти, ребят. А, второе. Второе Смотрите. событие, это, наверное, переезд в Москву. Да? Ты Когда... в Питере жил? Да, я жил в Питере, и так получилось, что значит, на тот момент времени у нас был мэр Яковлев, и он мне зарубил один, второй, третий проект и мы поняли что ну, вот как то вот так сказать к сожалению многие чиновники да они считают что бизнес им, что они главные они могут что хотят делать с бизнесом и так далее да вот я сейчас тоже слышал что многие компании ушли из москвы потому что они нашли общий язык с собянином uh -huh. потому что собянин почему-то на них там что-то там обиделся и так далее то есть это это нонсенс и вот а, на тот момент времени, собственно говоря, я вынужден был уехать да, из Питера, фактически взяв с собой такой маленький значит, там, портфельчик, а, сняв квартиру в двухкомнатном Кутузовском а, и офис. Вот. — и... Сколько тебе было лет? — Ну, это, получается, 2000 год. Мне было сколько? 28 лет. Да. Значит, и начинать все практически с нуля. То есть, в принципе, с нуля все начал. Потом уже в 2005-2006 году мы встретились с Яковлевым, случайно, совершенно, и он такой подходит, Сергей, хотел бы перед тобой извиниться вот за то, что тебя, так сказать, ну, нет, искренне, да, причем это важно. Я говорю, Спасибо, я услышал, ну, в целом, знаете, хорошо, что выгнали меня из Питера, а так бы я бы там и сидел бы, наверное, в Питере, и, так сказать, строил бы там какие-то... Ну, что-то, да, строил бы. Uh, точно бы до федерации бы не добрался бы, да, yeah. да, да, да, да, да, Хотя, сказать. может быть, федерация родилась бы в Питере. Ну, в Питере сейчас кстати, строят высотное здание, да? Но его строит Газпром, это отдельная история. Там опять-таки управляющая, почему? То есть, управляющая компания Турки. То есть понимаешь, сложилась такая интересная история, что у нас такие создали условия для нашего российского бизнеса в стране, что у нас основные предприниматели стали турецкие компании. Это, это нонсенс, странно. это нонсенс, да? То есть попробуйте вы, как российская компания, зайти в Стамбуль и построить, так сказать, там, понятно, что, ну, там, то есть рынки девелопмента вообще, они испокон веков, как бы все стараются, чтобы они принадлежали внутренним компаниям, внутреннему бизнесу, да? Да и вообще весь бизнес, наверное, стараются. Ну да. А у нас, значит, там, а как ты можешь соревноваться с турками? Туркам дают кредит под 3% годовых, а нам дают под 26%. Под бизнес-проект 26%. Да. Ну вот мы уже делали опрос. К сожалению, да. Но опять-таки, что очень хорошо. Если наш российский бизнес, малый и средний, выживает под 26%, процентов представляешь, что он сможет сделать, если ему выдать кредиты под 3% годового? Потому что из малого среднего бизнеса вырастает как раз Стив Джобс, Билл Гейтс и, там, и так далее. Греф уже никуда не вырастет. Он как был графом так и останется квази графом понимаешь, У -у -у. да, так сказать? Да. А вот... Да, да, должны, быть, должны быть условия, должен быть э, гумус, так называемый, то есть должна быть земля, куда бросаются зерны, и они потихонечку-потихонечку прорастают. Их надо поливать, там, да и так далее, выращивать. Понимаешь, mm -hmm. вот, вот, вот у нас нет, к сожалению, с моей точки зрения, да, такой вот среды сегодня, то, что я вижу. Потому что если раньше, там, 10 лет назад, все предприниматели там что-то обсуждали, делали, создавали, какая-то была энергия, драйв был, глаза горели у всех. То сегодня, да, но ну вот я вот смотрю, все-таки в основном у всех, значит, такое желание согреться, согреться и перезимовать. Это тоже неплохо, да, то есть надо понимать, что как бы бизнеса он имеет определенные разные волны, да, да, то есть взлеты, падения, взлеты, падения, то есть надо уметь и когда жарко, и когда холодно, да, но вот мне кажется, что зима уже там, ну, официально считается три с года зима, да, угу. так сказать, в России, и вот, ну, все-таки как-то она должна, э, то есть слишком долго будет холодно, можно замерзнуть. Слушай, ну, не, ну, сейчас, Нет, на, сам, на самом деле, э... Или ты тоже будешь рассказывать, что предприниматели я, я термоядерные а, ракеты? Нет, знаешь, значит, когда, когда передо мной сидит человек, который два с половиной года сидел в СИЗО по предпринимательству, мне сложно спорить с тобой, что для предпринимателей все очень хорошо сделано. Поэтому, конечно, есть проблемы. Есть проблемы, но, но с другой стороны есть... Э, Сейчас создаются там большие сообщества предпринимателей, такого раньше не было. Не, То было. создаются большие сообщества там, я не знаю, синергия, там Сколково, бизнес молодость, еще какие-то, где там десятки тысяч предпринимателей не общаются, да. они загораются, они идут вперед. Поэтому здесь есть позитивные вещи в малом, ну вот в самом начале, вот да. ну, вот в самом, снизу. Да. Может быть вот смотри, это вот смотри. среднее потом тяжеловато? Как бы крупный бизнес, ну там как какая-то другая меня. лига, да. но Услышал, вот э, на дне, вот там, на дне, где с нуля начинают люди, там сейчас... Значит, смотри, просто. первое. Безусловно, да, произошли серьезные изменения, появились компании, которые ты называл, да, которые на базисном уровне дают прокачку людям. Значит, ну есть такая еще другая штука, да, а раньше же тоже так было, да, то есть в смысле были малые предприниматели. Им для этого не нужно было объединяться в сообщество. Вот считается, yeah. когда люди объединяются в сообщество, значит очень агрессивная внешняя среда. Yeah. Это, это, no. Официально, no. это официально, но еще раз, это не, то есть надо пользоваться любым так сказать, вещами. Если на улице лед, прекрасно, можно надеть коньки так сказать, и покататься на коньках, понимаешь? Если вода, то можно поплавать. Это yeah. не значит, что предприниматель, в этом и, его и суть, собственно говоря, что он должен уметь находить и адаптироваться. Да? под разные погодные условия да. Да? и вот наоборот так сказать да, то что сегодня холодно и люди объединяются возможно это даст так сказать вот, совершенно другого класса такие сообщества комьюнити да которых нету нигде в мире понимаешь да. потому что то есть, ну скажем так я по крайней мере не слышал таких вот мощных движений там в других странах мира которые есть сегодня у нас да вот именно в этом направлении ну, да, поэтому да. молодцы это первое да второе ты правильно сказал, что эта зона и эта зона, да, а вот посередине, да, к сожалению, такой вот почему-то есть вакуум, да? uh -huh. и вот есть определенные взгляды, да? то есть, ну, во-первых, должно какое-то количество времени пройти, чтобы люди, то есть, собственно, я знаю, почему это происходит, потому что если человек зарабатывает миллион там два-три миллиона рублей в месяц, да, то для того, чтобы перейти в среднюю лигу, нужно бросить эти чемоданы с этими деньгами, понимаешь? 3-6 да, начать все с нуля, потому что это совершенно разные бизнесы, это совершенно разные структуры, значит, это совершенно разные команды, понимаешь, да, то есть как бы ты ни хотел, ты не можешь перескочить, то есть ты едешь на велосипеде, да, вот едешь ты на велосипеде, все нормально, и ты вдруг решил сесть за руль автомобиля, ты берешь такую с велосипедом, зала пытаешься залезть, за, значит, в автомобиль, ну ты не помеешься с велосипедом в автомобиль, ты должен оставить велосипед, да, потом полгода учиться там, сдать экзамен, ну, там, квази полгода, да, да. так сказать, учиться, как управлять автомобилем, потом ты поедешь на автомобиль. То есть нужно вот сжечь мосты, есть такое понятие. Ребят, короче, вы слушаете, это пипец, это настолько ценно. Вот вы мне часто пишете, типа, не могу пробить вот этот стеклянный потолок, уже 300 тысяч каждый месяц, или 500, или миллион. Вот, на самом деле, да, это другие истории, другие структуры, это другое управление, то есть это другой подход к бизнесу. Да, это очень круто. Да, там вообще, на самом деле, то, что сегодня у нас происходит, это, знаешь, такая очень... Скажем, как бы, мы не знаем, мы не знаем к чему что будет через 10-15 лет. Очень все быстро ускорилось. Вот, в частности, такой пример простой. значит Раньше в первом классе, когда ты учился, ты получал информацию только первого класса. А во втором классе только второго класса. Сегодня в первом классе у всех есть телефоны, мобильные приложения и так далее. И на ребенка, который не готов, сваливается информация 10, 20, 30 уровня. То есть... А он, у него функционально нет возможности обработать эту информацию, понимаешь, да? То есть, что произойдет с такими мозгами, пока еще ученые даже не могут сказать. Uh -huh. Вот в чем нюанс, да? Потому что, вот, например, скажем, почему нельзя до 14 лет а, судить а, ну, детей? Потому что только в 14 лет формируются лобные доли. Это официально доказано, а лобные доли отвечают за понимание ожидания последствий своих действий. Uh -huh. То есть, пока лобные доли не сформированы, человек не понимает, что это действие приводит вот к каким-то последствиям, понимаешь, да? да? Значит, то же самое, там, скажем, там, считается, что, там, грубо говоря, Достоевского, например, там, «Преступление и наказание» нельзя читать в школе, да, есть, есть такие ну, официальные мнения, потому что не готов еще мыслительный вот, ну, аппарат, да. И поэтому то есть мозг он тоже развивается, да, сначала затылочный, сначала, потом правое-левое полушарие, как, как кольца на дереве. Да? И если неправильно, не, не, не, а, а, не структурировано собственно говоря, давать информацию, да, непонятно, какая каша получится в голове. Mm -hmm. да? То есть, вообще, собственно говоря, будущее за самым эффективным килограммом мозгов. Ну, я вот такой пример простой привожу. Стив Джобс, да, там он создал Apple фактически. Да? А Apple стоит 900 миллиардов. Получается, что килограмм мозгов Стив Джобс стоит столько же, сколько капитализация всего российского рынка. Значит, 140 миллионов человек, 140 миллионов человек у нас, да, там, пусть там 1,750 кило 750 средний мозг стоит, да, весит. Значит, то есть, грубо говоря, 1 к 140 миллионам получается. Да? То, то есть, есть мост надо... кило 750 умножить на 140 миллионов. Да. Если... Да. да. то есть это Ну много. это как-то... Да. Причем, ну ладно, бы грубо говоря, это, э, можно было бы сравнить, если бы мы были по плану Гвинее, да, какой-нибудь там, или какой-нибудь там третьей сортной страной, где нет академии наук, где нет истории, где нет искусства и так далее. Но мы все-таки довольно-таки развитая страна, да. И тем не менее, вот, ну, э, фа по факту получается, что мы проигрываем, э, так сказать, вот эту вот мировую гонку, именно гонку мозгов. Да? То есть мы не научились, вот, собственно говоря, не то, что же не научились, мы не создаем, но страна не создает условия для людей, которые отличаются ну, так сказать, вот, по каким-то параметрам от стандартного типа людей. Да? А именно, есть, именно те люди, которые отличаются от стандартного типа людей, они, собственно говоря, создают вау прорывы. Mm -hmm. да? Ну, вот. как-то мы в эту сторону идем или не идем, как вы понимаешь? Без тебя. Ну, смотри, без меня мы точно не шли, да. Как бы это не было значит, странным. Иначе бы зачем 20 миллиардов за меня платить, да. Так сказать, по всей видимости, в администрации президента или где-то там сделали вывод, так сказать, что вот. Они ну... думали, типа, куда инвестировать деньги? Либо в разработку, либо в да. высвобождение. Ну, да. да. Есть такая очень интересная штука. Ну, с моей точки зрения, это моя такая наработка. Значит, карта сознания называется. Когда ты берешь чистый лист, такой вот большой желательно, ватман, да, но ну, можно и на маленьком, и пишешь все слова, которые тебе вдруг начинают приходить в голову. Mm -hmm. Все там, любовь, мир, жена, дружба, там, и так далее, да? Таким образом образуется такая вот карта. Это первое, да. Потом, например, если ты хочешь, скажем, что-то сделать, какой-то проект, да, скажем, бизнес. Ты пишешь в центре бизнес, и вокруг него начинаешь расставлять все слова, которые тебе приходят, так сказать, вот в голову, да. Таким образом, ты увидишь а, а, как бы картину в целом, да, картину в целом. Помимо этого, значит, ты можешь ее подравнять, ты можешь ее, ну вот, так сказать, то есть работает потрясающе, поверь мне. Так, ребята, короче, у нас рубрика, прямо сейчас у нас есть такая рубрика, прямо сейчас. По совету сергея полонского вам нужно нарисовать такую карту берете карту пишите все что приходит вам в голову и по центру вашу главную цель я правильно понимаю да, да? главная цель и потом вокруг этой цели все что приходит в голову когда вы о ней думаете Эксклюзия. А что на канал Полонского? Да не надо подписываться на канал Полонского. Не подписывайтесь на канал Полонского. И, под, и не подписывайтесь на канал Это вредно. Потому что на самом деле право на незнание, право на незнание у вас будет нарушено. Вы должны понимать, да? То есть вы сейчас живете, живете, понимаете, и вдруг бах, вы узнаете то, как выглядит мир. Да. Это очень опасно, понимаешь, да. Поэтому, прежде чем это делать, вы несколько так сказать, Подумайте. Напишите завещание, сходите к психологу. Я тебе серьезно говорю. Не надо, знаете, аккуратно. Меньше знаешь. Меньше знаешь. Лучше спишь за всех. Ура! Победа!